Ведь Господа и петь имени Твоему все вишни, Возвещат утром милость твою, И истину Твою везде, Ты возвеселил душу мою, Я тебе, Господь, хвалу, пою. Дела твои велики, мой Отец, Ты мой Твоя. Развеселил душу мою, Я тебе, Господь, полупою, Дела твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возвожу мои общие горам, Возношу мои руки к небу, Я познал, что Господь велик, и на земле и в лишине. Ты возвеселил душу мою. Я тебе, Господь, хвалу пою. Дела твои велики, мой Отец. Ты мой Творец, ты мой Творец, Ты возвеселил душу мою. Я тебе, Господь, хвалу пою. Дела твои велики, мой отец, Ты мой творец, ты укажешь мне жизни, путь, да не постижу, что к тебе взеваю, На тебя уповаю я, благослови Господь меня, Ты возвеселил душу.